Мы впадаем в глубокую кому, и в каком виде мы выйдем из нее, и выйдем ли, покажет только время. Простите нас, что все так. Спасибо вам огромное за то, что вы все это время были с нами. Стало время прекратить этот бег. Последние дни. Последние дни. Последние дни. Последние закаты, последняя роль Более Сжимаю зубы до боли Наследственность Воспитание Среда общения Сколько осталось нам Это вопрос времени Это вопрос времени Это вопрос времени Впадаем в глубокую кому, и в каком виде мы выйдем из нее, и выйдем ли, покажет только время. Спасибо вам огромное за то, что вы все это время были с нами. Настало время прекратить этот бег. Простите нас, что все так. Но иначе, видимо, уже просто нельзя.